Вы наверняка наблюдали пучки солнечного света, пробивающиеся сквозь облака, световые пучки от прожектора, диапроектора, киноаппарата. Подключим к источнику тока лампочку. Свет от лампочки будет распространяться по всем направлениям. Если теперь включить карманный фонарь, то его корпус будет ограничивать световой поток и выделит световой пучок. Если перед источником поставить экран с отверстием, то с его помощью можно получить световой пучок.